Какой-то лузер представляет Он был совершенно обычным ботаном Диденсайдом. Его жизнь была пропитана болью и страданиями Жизнь школьного чмошника могла быть ничем не примечательной. Если бы он не нашел... Заброшенную психбольницу. Не зря я его уж мошечком назвал. Так его и не оставалось. Уйди, нечисть.